И всем привет с вами, Дженни 999. Сейчас мы построим какой-нибудь такой красивый домик. Сползается там биоза, потом, по-моему, можно и ель. И так, что-то бумажные блоки нужно будут Потом, денег Джека, сам светильник. И потом, чертами еще делал. Доски по-моему, потом, потом вот такие, потом вот такие. Поксикла. Все. В сторону поверхности. Ну вот тут наверное. Так, поставим. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Потом восемь. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть сем восемь два три четыре так потом раз два три четыре пять шесть семь восемь так лучше ну, всех да потом потом тут восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь туда нет, немного а побуду. Девять посчитал. Два, три, четыре. Так, и потом. Так же, да? да? Потом Почу. беру да. я, по-моему. Ты елоски. Делаю вот так. Это, это чуть -чуть так, делаю вот встану встану так. Знаешь на что? Косички, косички тебе Так Да. Потом. Так тут делаем в общем, это можно поставить и без, без этого, как он называют, без креатива. Я, например, строил и выиграл себе приз на сервере. Вот так вот, так вот там, тут я ставлю, по-моему, тропическое дерево. положим вместе пока нам не пригодится Потому что там вот крыша из лестницы это вот так сказала что сюда сама к так, ребята. Так вот и последний блок. Вот так вот. Теперь мне нужно будет стекло. Стекло, ребята. Так. Вот. Потом я сюда ну, вставлю. И четвертый, если вот так. Ч ⁇ рт, я Раз, два, три, четыре. Потом вот так вот. Потом раз, два, три, четыре. И вот так тут вот жду. Вот так вот. А нужно такое солнце и все. можно как можно эти панели стеклянные вставить я расставлю блоки что я в вот тут. так вот тут. Вот. вот так вот тут вот. потом тут и вот тут вот так так и таки мы так я так можете тут коврик поселить вот так вот я сам придумал такой дом построить что строго не судите что я построил вот такой я правда сам придумал это съемку делал так так Потом вот так так теперь мне нужна дверь. Я еще кое-что забыла показать. Сделаю коврик. Простой пак. Так. Здесь. Что надо делать? Мне пора полость. Рот, есть, вот такой вот кольек у меня получился. А, ah, да, и еще. Так, вот тут-то так. Так, вот тут-то так. Ребят, идем Вот так. Вот так. Все. Это мне теперь не нужно. Теперь мне нужна две. дверь, там так, так, все нормально, ребята, так все нормально, ребята, все нормально, ребята, побежали, так теперь, побежали, ребята, так погнали, теперь что? Яна так так подождите я хочу сейчас тут вот колыки поставить так колыки думаю поставлю такой механизм так все погнали сейчас вот я сказал то вот все сделал ну, вы можете сделать подождите ну вот я продолжил вот так вот я вот дострою вот так вот Час. Ну вот так, больше. Вот, Получилось такое сковеро. Вот а mm -hmm. <coughs> вот что-то мне надо влетит. Так, все, вот. mm -hmm. убираем, Ставим. Делаем mm -hmm. просто так. Mm -hmm. вы на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, всем пока, с вами был Ученик 999, до новых встреч!